Привет, девчонки! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» и в этом видео расскажу вам о сервисе, который называется «Мега рандом». С, этим, с помощью этого сервиса вы сможете проводить конкурсы в своей группах ВКонтакте. Сейчас до сих пор еще очень часто используют конкурсы для того, чтобы продвигать какие-то мероприятия, продвигать свою группу, продвигать какие-то свои посты с какими-то анонсами. И продвигать это можно с помощью, например, репостов, лайков и так далее. И чтобы результаты конкурса были честными и всем понятными и прозрачными, можно как раз использовать сервис Мега Рандом. Итак, чтобы начать пользоваться, нужно нажать на эту кнопочку «Провести конкурс на мега-рандом». вас произойдет авторизация с помощью сети ВКонтакте и будет доступ к вашему кабинету. Итак, чтобы разместить конкурс, нужно пойти, например, в свою группу ВКонтакте и сделать анонс о конкурсе. Я сделаю тестовый анонс, просто чтобы показать вам, как это работает. Вот так у меня выглядит анонс конкурса. Я иду на сервис Мегарандом обратно и выбираю тип конкурса. Нужно сделать репост, нужно нажать «Мне нравится» или вступить в сообщество. Для начала я вставляю ссылку на пост с анонсом конкурса. И более того, я должна определить еще победителей. Это будет какое-то ограниченное время, это будет по репостам или это будет просто случайное число. Итак, у меня будет конкурс, например, по репостам. И количество репостов будет один. И соответственно условия для участников делать репост. Категория конкурса. Пусть это будет развлечение или услуги. Пусть это будут услуги. Название приза и, например, вам нужно в условиях конкурса продумать, как у вас будет приз. Предположим, у нас призом будет курс в подарок. Сколько им достанется? Достанется одному человеку. Итак, создаю конкурс. Важно, о чем я не сказала, все конкурсы на данном сервисе вы можете делать бесплатно. После того, как я нажму «Создать конкурс», у меня появится ссылка на этот конкурс, которую я должна буду ставить в пост ВКонтакте. Итак, «Создать конкурс». Вот она эта ссылка на конкурс. Я ее копирую и вставляю в свой пост у конкурса. Сохранить. Все, конкурс начался. Конкурс начался. Вот здесь вот я буду видеть результаты. И что еще хочется сказать, что технология, по которой работает система мега позволяет проводить конкурс действительно честно, без накручивания, без повторов и так далее. Для чего мы вставляем ссылку на конкурс в свой пост ВКонтакте? Это действие гарантирует участникам, что я не буду переигрывать этот конкурс в различных системах, добиваясь нужного мне результата. То есть я этот конкурс один раз делала, ссылку на него опубликовала. И люди могут совершенно спокойно участвовать, понимая, что результаты не будут подтасованы. Так, это было видео о сервисе Мега Рандом. Используйте его для того, чтобы делать конкурсы в сети ВКонтакте. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И до встречи в следующих видео. Узнай, как девушки начать работать на себя,